У нас, понимаете ли, традиция, каждый год мы собираемся в бане для того, чтобы обсудить, когда и куда пригласить Деда Мороза. Ну, в общем, пока мы думаем и согласовываем, у Деда Мороза уже времени нету. Может, надо поменять традицию? Баню. Ну и позвонить Деду Морозу восемь девять шесть один пять семь Я, в смысле, мне позвонить, а я договорюсь. Отключаем.